это пейт не они мне дали не ту машину, они ошиблись oh, нифига себе, я намного больше в дал we'll то есть я сейчас проснулся от того, что меня мент разбудил hey, что, я собираю уже автомобили обратно, сегодня суббота, я уже не знаю, успели ли я сегодня или придется ждать до понедельника, потому что завтра дилеры закрыты. Первый автомобиль Audi а 8 R8 точнее, я думаю, вот этот. Давайте, инспекцию быстренько сделаем. Right, thanks, Thank you. Так, ребят, забираю последний автомобиль. Ну как последний, сегодня последний, сегодня суббота, к сожалению, я, конечно, свои амбициозные планы исполнить не смог. Платить, Потому что что? Потому что Ferrari, они сказали, будет готова только в понедельник. Q3 я должен забрать в Вискансине. Они работают до 5, я уже не успеваю. Два автомобиля еще я забираю завтра в воскресенье в Вискансине. Ну, короче говоря, есть некоторые неудобства, с которыми я столкнулся. Так бывает, когда ты попадаешь на выходные. Но, в принципе, ничего страшного. Я горевать не собираюсь. Я займусь чем-нибудь полезным. Ну, например, я скажу какой-нибудь ресторанчик вечером. Может быть, ночной клуб еще куда-то. Ну, в общем... Каким-то образом проведу сегодняшний вечер, завтра полдня я буду занят машину, забирать там несколько, ну а потом за счет одну ночь переношу и в понедельник собираю остатки и выезжаем. Что думаете, ребят? Так пойдет или отъехать? Это жесть. Один палец нет, конечно, надо отъехать. Ребята, всем привет! Доброе утро. У меня воскресное утро. Прекрасная погода, отличное настроение. Выспался. Подъезжаю забирать два автомобиля, Mercedes S-Class и Mustang у клиента. Сегодня короткий день у меня, поэтому сейчас машину забираю. И на этом, собственно, все на сегодня. Честно говоря, мне надоело куда-то спешить, быстрее, быстрее. Вчера я немножко расстроился, что потеряю целое воскресенье. Так бы я мог быть в дороге приехать домой раньше. И лучше дома лишний день провести, чем непонятно где. С другой стороны, я подумал сегодня, что может быть и к лучшему. Спокойствие проведу этот день. Где-то трак подделать, холодильник поменять, кстати, опять сломался. Ну, в общем, поделать дела. Ух ты, собака живая, что ли? А ч она такая зависшая? Как будто вкопана в землю. Да, ага, вон он и Мустанг и С-класс стоит. Hello, good morning. Да, yeah, это okay. right. first. Хорошо. Uh, yeah. right. Слышали, да, ребят, как американцы говорят? Я говорю Мерседес, а он говорит Мерседес. Они говорят Мерседес. Ну ладно, Мерседес first, потому что я хочу его на второй этаж. Я уже вчера, кстати, сегодня раскидал на карты, как что будет, если машины выгружаются вторыми. Поэтому Мерседес, как он сказал, на второй этаж самый конец. Потом мустанг, потом порш я сюда переложу, потому что он первый выходит. Ну и завтра еще Ferrari заберем. И сюда пойдет у нас Audi Q3. Говорит клиент, а сколько говорит, тебе из этих денег достается? Я говорю, брокеру заплатил много денег. Я ему показал сумму. Он говорит, нифига себе, я намного больше брокеру дал. Но брокер себе берет иногда там 10, 20, 30, 40%. процентов. иногда, знаете, я читаю всяких русскоязычных группах на Фейсбуке водителей. Посты водителей. И водители часто жалуются, вот, брокер себе много берет. Ну, блин, кто тебе мешает? Ищи сам клиента. Брокер тоже платит. Какие-то сайты у него есть, и то он находит этих клиентов. Поэтому мне нравится. Ищи самые ищи, Те никто не запрещает вообще. Так, ребят, я подъехал к Home Depot, магазин, где продаются инструменты всякие. Ну, в общем, мне там необходимо купить холодильник. К сожалению, я гарантию свою потерял каждый раз, покупаю гарантию, каждый раз куда-то кидаю, забываю, не знаю, потеряла свою гарантию на этот холодильник, хотя можно было бы его сдать по гарантии. Ну ничего страшного, куплю новый холодильник, что делать, не так он дорого стоит, а в пределах 200 долларов. Я думаю, что-то найду, может быть, какой-нибудь побольше найду, посмотрим. Хотя значит, не имеет, он все равно выходит из строя, потому что он не предназначен для траков, он предназначен для дома. Поэтому раз в полгода, может быть, в год приходится менять. Ну ладно, пойдемте смотреть, что есть. Может, такое огромное, ребят, взять, да и все. И вообще домой не приезжать. Набрал еды. Слушайте, мне кажется, прям буквально даже несколько месяцев назад. Жалко, я чек потерял. Как обычно, все, теряю. Ну все, я теперь сейчас прям положу его в одно место, и там он у меня будет всегда лежать. Так, а где холодильнички-то маленькие? Что-то я не вижу. Стиралку можно взять. Что, кстати, по ценам, ребят? Смотрите, 747 долларов. У вас какие цены? Что такое 30%? Не знаю. 747, 700, 800, 900... Это 1100, LG. 1100, мне кажется, это дорого. Ну, если на российские деревянные перевести, то это сколько получу. Хотя, почем доллар, вообще, опять же, непонятно. Так что, сверять цены, что их сверять, смысла нету, потому что реальный курс больше сотки. Ну, а кто-то себя убеждает, что он 60. Хотя, вот вам обычное, ребят, сравнение с Hyundai Solaris. В Америке стоит в базовой комплектации 24 тысячи долларов. А в России он стоит 3 миллиона рублей. Вот такие дела. Короче, вот такая тема 259 с морозилкой. Вот такая 20, 229 без морозилки. Он тот наверху, вот его и возьмем. Ребята, всем привет! Ну что, понедельник утро, выходные пролетели незаметно, я иду забирать в этом автосалоне Audi Q3, место у меня для нее есть уже сзади. Ребят, самая-самая-самая простая комплектация. Видите, без ключевого доступа даже нету И бензина даже нет. Совсем плохая, совсем бедная комплектация. Зато новенькая. Сколько пробег? 9 миль всего, представляете, пробег? Совсем ничего. Ребята, ну что, я добрался до автосалона Феррари. Он меня где-то уже ждет. Позвонил брокер, сказал, что тачка готова. Yeah, first. Okay. So I want you to make sure on there and I want to see everything. I want pictures of the hole underneath. Because if you scratch this front end and I say... Here, here's what happens, let me explain it. Every single transporter that's been picking up our cars. This one I know just got painted. There's nothing wrong with this car. And see this right here? Yeah. You know what that is? That's paint protection film. That's not a scratch. Okay. But I have a pictures. I don't, uh, okay. Put uh, extra spirit. <laughs> we just had a situation where we weren't looking at our bill of lading and we signed off on something, and somebody scratched the whole f underneath the car. And when the guy got it, somebody had three marks perfectly. No, no, I... Because we looked. Just listen. We understand it. You have to cover your ass. But guess what? We're not paying to cover the transportations. But I can add, add uh, extra pictures. Окей, okay, ну well here's what I can do. Okay? You can look through this one more time very closely. And you can either take those off of на or you can leave them out and I can pull Я different transportation company. <laughs> Choice передняя часть. Но mean here. This whole front end. But what about пленка. This, this scratch? That's not a scratch. This is paint protection film. Feel. Film. This is Потому что What about this protector? protection? You see? Where? What? This? No, no, no. this. Right here. Yeah. So you're gonna tell me that you're gonna leave that on there for this. But what about right here over here on this side? Forget, it. I'll call somebody else. What, what about this one, okay. I, I need to off? Which one? This one. Okay, leave that. You can leave that on there. Absolutely. I get it. I understand why you guys do it. I totally understand. You have to cover yourselves. But the problem is, is like I was trying to explain to you, we just had someone, a transporter, damage a car that we know had no damage to it. Because we didn't look at the bill of lading and there's perfectly one, two, three on the front end. But I can't add extra pictures. You a what do no, you mean? After, if you if you if you will put your sign i can listen, put i can listen, put extra listen, pictures listen, listen listen listen we just had a car picked up where there was no damage to it and when it was delivered there were scratches under the front bumper but because the salesperson signed off on a bill of lading that had one two three marks in the front we had to be responsible but, for it now hang on let me finish yes. i understand why you guys do it you do it to cover your own ass but guess what that cost us three thousand dollars Mm -hmm. We're not going to run into that problem again. This car is paint protective film. It was already just painted. There's not a frigging scratch on it. I'm not signing a bill of lading where you're putting damage on the front end. Because if you damage it, then I'm responsible for it if whoever gets it says, oh, it needs to be fixed. Get it? Mm-hmm. Okay. I understand why you guys do it. What do you need me to do here? Check. Uh, um, continue. No, no, no, Короче, ребят, тема такая. Вы слышали, да, он говорит, а ну покажи мне, где Scratch. А я внизу на бам под бампером поставлю, потому что я знаю, что там всегда бывает. Меня говорит, ну покажи, где эти скретчи. Где эти повреждения? Я говорю, вот смотри показываю ему. Там конечно не такие не, не повреждения, там просто от пленки пленка наклеенная и от пленки чуть-чуть отходит она. Я записал на видео, может быть вы видели. Мало-мало, чуть-чуть. Я на всякий случай поставила. он говорит нет, либо ты сейчас убираешь, потому что она типа прям вся новая. 12 тысяч пробег на ней, на самом деле не новая либо я тогда другого водителя найду, думаю, блин, что за вообще разговоры, я найду другого водителя, во-первых, я к тебе два часа ехал, а во-вторых, ну, то есть ты типа, я ответственный водитель, который следит, да, за тем, какую тачку он принимает, а ты хочешь найти, типа, дурачка, который скажет, да, да, давай, лишь бы за деньги тебе все подписать, Ну на самом-то деле не лучше ли иметь ответственного водителя, который как бы отвечает за свои поступки и за автомобиль, который он принимает, нет, проще найти дурачка, который все подпишет, все сделает так, как ему надо. Ну, короче, вот такая вот ерунда, ребят. Пришлось удалить. Но главное, что я записал. Но на самом деле он не прав, когда говорит о том, что якобы а, этого будет достаточно, вот этих моих марок. Вы поняли, там схематично машинка нарисована, я просто ставлю марки. Есть scratch, нет, scratch, damage, там еще что-то, дент там. И он говорит, этого будет типа достаточно, чтобы потом страховая, там, если я повреждение сделаю я потом по себя как бы обезопасил я говорит, понимаю ты себя хочешь обезопасить но этого недостаточно ребят одних этих марок их недостаточно потому что я знаю что страховая будет смотреть не, не только лишь на bill of landing и вот это вот марки она будет смотреть на фактические данные на фото видеофиксацию ребят ну что все поехали полностью загрузили здесь еще мотоцикл можно было поставить видите как много места осталось но не очень хочется возиться из-за копеечек каких-то там хотя раньше хотелось, но сейчас пересмотрел свое отношение. лучше быстрее этот рейс завершить и начать следующий, чем сейчас копаться там за 300-400 долларов нафиг вообще, ребята, вот такая история есть интересная звонит мне сейчас брокер и говорит, что ты машину мою везешь которая едет в Колорадо, я говорю, я не в Колорадо еду, я еду во Флориду он мне говорит, нет в Колорадо, я говорю, нет, ты ошибся ну, короче говоря, получается так, что оказывается... Короче говоря, помните тот автомобиль Ferrari, который мне не хотели отдавать? Либо ты удаляешь Scratch, либо тебе отдаю. Я тогда это записывал все на видео. Хорошо, по что это видео имеется. Оказывается, они мне отдали не ту машину, они ошиблись отдали не ту совершенно машину. Та машина, которую я везу, она идет в Колорадо. А ту, которую мне нужно забрать, она находится там, сзади меня. И сейчас непонятно в этой связи, что делать. То ли мне надо возвращаться обратно и менять эти машины. Я этого делать не хочу, потому что моей вины в этом нет. Если только мне заплатят то очень хорошо, то я это сделаю. В ином случае, но ну, это бред, полный бред, мне возвращаться назад. Поэтому, ну, какого-то виновного мы сейчас должны найти. Видимо, тот говорун, который не хотел мне эту машину отдавать. И, короче говоря, сейчас диспетчер разговаривает с брокерами, думает о никого обвинять, кто в этом виноват. Точно не я виноват. Ну, в общем, ищем виновных. Я сейчас съезжаю на ближайший экзит, вот на какую-то заправку. Буду ждать а, сигнала от диспетчера. Он перезвонит мне и скажет, что дальше делать. Ну, пока вот такая вот ситуация, ребят. А это, а где тут красно? У меня не написано красно, вот я сейчас смотрю. Но у меня, у меня вообще бумаги никакой нет. У меня просто есть Ferrari, э, год, цена, пикап, delivery, все. У меня нету вот этой бумажки, типа Gate или что-то такого. Если у тебя и не, не ну у меня ничего нет. Вот у меня все, все, что есть, вот она. Вот я, я больше у меня ничего нету. Вин, ничего нет. Ferrari, все. И все. Окей. Okay. Okay. На связи. Вот такая, ребят, история, блин. Просто так. Ну понятное дело, что кто-то мне эти деньги вернет, либо диспетчер. Ну, блин, жалко мне целый день, ребята. потратил. Просто целый день и ничего не сделал. Чего теперь расстраиваться, плакать, что ли? Hey good morning. Good morning. Reason I'm stopping you, it looks like you might be overweight, especially in the back axles there. Well what are you carrying in here? Uh, cars. Cars? Yeah. Okay. Do you have your CDL with you? Yeah. And then uh, a Bill of Lading? Yeah. Yeah, <laughs> expensive car, Ferrari, Porsche 911. How many are there, do you know? Six. Six? How many cars? Be... Yeah, right. Six. Six. six. Yeah, total six cars. Yeah. Что я не понял, что надо? Do you have the cab card that uh, tells how much weight you have in each state? It's like your Да, ребят, он просто за вес переживает. Он говорит, сколько ты весишь? Типа, говорит, 6 кар? Вау, должно быть много. Типа, На самом деле, 6 кар это не heavy. У меня с весом все окей. Ну да, возвесимся. Видите, у него частная машина. Но она вся в мигалках. Или у него есть какие-то напольные весы, что ли. Вообще не понимаю. Да, у него, ребят, напольные есть. Ничего себе чудеса. Прикольно. Видимо, он вообще не разбирается в траках. Это, наверное, не его работа. Потому что на Вейстейшене люди они шарят. И они знают, что у меня перевеса не может быть. Шесть машин это немного, а он, говорит, should be heavy, он сказал. Типа должно быть тяжело. Думаю, ты рыбу поймал. Почему в России дороги такие плохие? Потому что все глаза закрывают на перевес. И вы это все знаете прекрасно. Поэтому я абсолютно не против того, что вот в хаотичном порядке полицейские на дороге прямо будут вылавливать подозрительных личностей и взвешивать. Тяжелые штуки он таскает. Такое ощущение килограмм по 50 она прям несет, так тяжеловато. То есть он под каждый эксел задний под каждый подкладывает и видимо она дистанционно передает информацию. Наверное, проводов нет там. То есть на экране сразу там известен вес. И он сейчас этот вес себе переписывает на листочек. И, видимо, потом будет сверять с тем. Я уверен, что он даже не знает, сколько, сколько положено, сколько должно быть. Поэтому он пишет на листочке. Сейчас пойдет в машину. У него там, я вижу, какой-то график лежит. А он по нему будет сверять. Он прям докопаться хочет, хочет докопаться. Вот так они выглядят, ребят. Там на них прям экранчик маленький есть. Напишите, кстати, в России есть такие штуки. Он говорит, я просто хочу что убедиться, что нет overweight. Ну Типа, общая масса нет. Чего-то он неуверенно выглядит. По сантиметру, мне говорят, проедь сантиметр, проедь сантиметр. У меня аж воздух закончился в стене. You're at 72 000 pounds. Um, I really didn't expect Ferraris to weigh that much. Are they like all toward the back or they spread out? Uh yeah. Okay. But right. I, I, I, can't I will remove to 20 minutes one Ferrari. I will do Oh yeah, no, it's you're still you're completely illegal, so it's not okay. a big deal. Okay. Just looks heavy. Yeah. All right, thank you for your patience. Yeah, yeah. thank you. Yep, drive safe. Thank you. Ребят, ну такое возможно вообще в путинской России, чтобы менты с тобой так, так обходительны? Я даже в маши... из машины ни разу не вышел, чтобы в России дальнобойщик из машины не вышел. Ну, вы себе представляете? Хотя я не знаю, там, в связи с взяточничеством, все, давай, пока. Как там вообще это происходит? Куда они деньги суют? В какое отверстие? Но Видите, не поленился, чувак. Просто ехал. Я его вообще случайно заметил, потому что мне это не слышно ничего. В зеркало смотрю, он там на на дороге с мигалками стоит, ждет меня. Ну ладно чё, поехали дальше.